Блохер. Помнишь, здесь у нас была дегустация? Водопад. Мы даже здесь с тобой сфотографированы. Мы в ботаническом саду Старинные камни. И мы сейчас вдоль водопада пойдем во дворец. Вот тут видите, сколько объектов можно посетить. Большие деревянные двери арочной формы. Декорация из металла впечатляет своим изаществом. Вила Муара. Какой красивый вид на море. Нет, он там стрелка, видишь? Да, здесь очень красиво. Мы, как всегда, заходим не с того входа, Почему? где все. Ну, потому что все оттуда идут сюда. А мы оттуда идем сюда, при том, что мы тут еще не посмотрели. Слушай, так давай здесь сейчас сидим, попьем... Кофейку. Так, немножко утомились, решили устроить привал. Да, Заодно попить кофейку да. на фоне дворца Королевы Марии. Там есть покои. Это тихое гнездо. Вилла Тихое гнездо. Так, мы идем во дворец Тихое гнездо. Он был построен между 926 и 1937 годами, когда данная территория принадлежала Румынии. И это вилла которая называется дворец, была построена для нужд королевы Марии Единбургской. Сейчас мы туда направляемся. В мерки. Дочь Александра II, отец английский принц, второй сын королева Виктория. А uh -huh. она румынская была королева, да? Мария. Она Родилась в Англии. Uh -huh. Но становится, выходит замуж за Фердинанда, uh -huh. и э, после смерти Карла I э, не становится uh -huh. королевой Румынии. Престол наследник. После Фердинанта умирает в 1927 году, когда заканчивают строительство первых здесь вилл. 27 Тихое гнездо построено. А в каком году это балчик перешел в Болгарию? После Ньюанского договора в 19 году Южная Дома становится территорией Румынии. И продолжается до всего 20-го лет до -го года. По, опять же, Мирному Краевскому договору между Германией и Россией Южная Атокриджа возвращается в территорию Болгарии. Здесь разрешили фотографировать, поэтому мы теперь спокойно можем снимать. Интерьер очень интересный. А мы сейчас поднимемся наверх по этой винтовой лестнице. Добрый день. Хорошая романска. О, тут баня. Кранчики, конечно, я думаю, новые. А мы выходим. Ой, вот уже и вечер. Вот коткам. Кто-то дал поесть. Вот какие лабиринты. Мы тут ходим. О, посмотрите. Боже мой, здесь же темно. Вот мы идем дальше. По-моему, начинается гроза. Ой, как шумит. По-моему, мы сейчас попадем по туштик. Это вообще... А, мы вышли в ботаническую городину. А тут есть выход, смотри. Да тут можно что? пойти вниз. Да, и тут мы и спрячемся от дождя. Спасибо, Боже, что спас нас от дождя. Ой, куда я попала? А тут я не смогу вылезти. Нет, все, ребята, назад. Так, все, мы убегаем от дождя. Сейчас пошел сильный дождь. Конечно, тут, тут ботанический сад. Очень красивый. Можем спрятаться вот здесь. Смотри. Хочешь спрячемся? Здесь можно посидеть. Подождем, пока да. Подождем, пока он кончится. Так, пошел сильный дождь. Мы спрятались. К нам тут же прибежал контент. И мы его решили сфоткать. Такого красивого. Ты записанный и снята. Итак, вот несколько плюсов Балчика. Здесь очень комфортно жить. Здесь хорошая инфраструктура. Отличные рестораны. Прекрасный променад. Пейзажи. Морские виды. Комплексы не такие огромные. Ну, четыре, максимум пять этажей. Ну, вообще все четыре, по-моему. И здесь поэтому не так много людей. Приезжайте в Балчик, и вы будете приятно удивлены. Тишиной, покоем, уютом этого города. Вы можете отдыхать здесь, прогуливаясь, не спеша по этому прекрасному променаду. Приехали на платную стоянку, прямо ботаническую городину. И хотим получше показать вам ботанический сад. В прошлый раз нам помешал дождик. И мы смогли увидеть только дворец королевы Марии. Сегодня я расскажу вам о ботаническом саде. Ботанический сад был основан в 1955 году. И занимает площадь 19,4 гектара. Зашли с другого входа и теперь То здесь будут совсем другие виды. Это, по-моему, яблочки. Слива. Вот такие деревья тут, скажем. Вот это обыкновенный кипарис. Редкий сорт. Вот такие таблички везде тут расставлены. Вот это вилла из Бинда и вилла Казарма. Вот такие олейки здесь. Вот это вилла. Форци. Форзиция. Пионы. Уже цветает Спирия. Вот какой тоннель. Мы в тоннеле. Вот какие черепахи, они живые. Наверное. О, это головка шинили. А это моргает. Вот какие черепашки. Ребятки, <смех> Эй! Как... Уютные уголки В этой ботанической градине. Очень красиво Вот березка А вот здесь вот Такой ручеек бежит Вот якорь супер Это точно со дна подняли? Так, это метасеквоя то есть не просто секвоя вам какая-нибудь американская, а метасеклоя. Это греческая. Абис серфалоника. А теперь нам жарко. Нам жарко. Здесь очень красивая. Сейчас мы уходим. Дальше нам дорогу приперодила речка, поэтому нам придется перебираться на берег по дорожкам. Мы нашли себе альпинистскую тропу. Да, как? да и альпинистка моя, скалоласка, пошла. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. А кто мне Альпинистка моя, скалоласка. Вот так вот. Подъем да. подъем взят. Старинные камни. Красивые верчи. Администрация, сад, мерчи и киносалон. Когда-то это была водяная мельница в местности Трапеза. Теперь мы выходим. Сюда. Как они любят анютины они глазки, не знаешь почему? Просто везде. Да, вот мы около медопадника. Спать? Конечно. А, я так и подумала, потому что столько людей. Да, заходите, заходите в этот сувенирный магазин. Сейчас зайдем, мы в сувенирном магазинчике. Хочу что-то сладкое. Лукум, наверное, мягкий, да? И это, да, да. Вот это мягкий. Можно попробовать взять? Вау! бесплатно. Вот это с медя орешки, розы. давай такого купим, ты будешь это есть. Сейчас а? как-нибудь на Вот мы в Вот эти плоды можно есть Но Они колючки полезные. Почему нет колючек? Ну, разобрали на сувенир. серебряный колодец, изящные кованые ворота, белокаменные постройки хранят колодец самой холодной и чистой воды. Из-за прозрачности этой воды с незапамятных времен ему имя дали серебряный колодец. Это, Это шелковица. шелковица, да. Это шелковица, да. Вот главный вход, ботанический сад. Вот тут все подробно, красиво. Да, вот здесь вот заезжают автобусы. Вот там, да. Незабудочка цветочек, незабудочка трава. Центральный вход, ботанический сад. Прекрасно. Да, врата, стилизованные под старенькие. В этом культурном центре дворца проходят выставки. И вот здесь вот в апреле. Началась выставка, и до сих пор она есть. Великая апрельская эпопея. Это топола. Вековно древо. Это тополь белый. А, -а, -а это тополь. Вообще тополь не долговечное дерево, а этот какой-то вечный. Мы тоже и в туннель зашли. <соценно> <соценно> <соценно> Красиво. <соценно> Наша экскурсия завершилась. И мы решили поужинать в ресторане у моря. После 10-й слайд, 10-й Спасибо. Теперь Ленка еще будет? Да. да? Спасибо. Какой аромат! Наши нашем все перекочевали из кастрюльки в поддончик. Ну там уже зря же денежка, непонятная шкафа. Всё? Мерси. Мерси. Мерси. Мерси. Мерси. Мерси. Мерси. Мерси. Мерси. Наше путешествие закончилось. Спасибо, что путешествуете со мной. Я очень рада хорошей компании. И до новых встреч! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Это очень нам помогает и стимулирует наше дальнейшее творчество.